Красавец. Давай назад Ну это смешанный стиль Из трех Новый стиль Самый оптимальный <смех> Гламура чуть не убили. Лошад, лошадь его, мальчик. Сиди его, сиди. Он не страшный. <смех> Он безобидный. Да, ты подвод Красавчик, вообще. И это всего лишь <смех> после до трех литров, да? Не, какой трех-двух <связать> даже. Новый стиль, ну что вы, вы не понимаете? Я не знаю, что так отстали <связать> от жизни. Нихуя, да. Даже <связать> назад умеет. Даже назад. серьезно. А на голове стоять умеешь? <связать> В воде? Да. Очень ялч, Намного <связать> легче. Если учесть, что тут по колено. <связать> ну, да. Нормально, нормально. О, во-во, китом, о, о. китом. И какие-то черот открывают, фильтруют. <свят> да. да. Мари, смотрите, смотрите, где у меня, дядя? Гламур, Сань. Полоссы. <свят> а три четвертая. Да, Блин, ну ты без середины точно доеду. Да? Перед ним. Лови. Да не надо, не на надо, на надо, не на надо кидать на тебе. На не надо. Не, он хочет, наверное, печа бросит. Бля, он просит букер.